Интересно, здесь такая подоплека еще. А все знают, что бои, так сказать, со стори, со стори мод лучше продаются намного, однако здесь снова что-то куда-то все поворачивает не туда. Кулачные бои. Ну, сейчас вроде регби стоп-догге делает как-то из этого дисциплину с врачом и тд и тп, но, однако, уж у мастер все хочет перевести на какую-то уличную драку. Ребята, ну та же стрелка это все, вот здесь вот, когда ушел Мастер шел на кулачные бои, он бился с парнем, которому было 18 лет. И у того парня техники не было вообще никакой. Он просто прыгал на него с, с, это, с поднятой бородой настолько, что мог бы даже какой-нибудь... Любой спортсмен, в принципе, не то что даже спортсмен, а колхозник мог вырубить этого парня. Тоже как-никак промоушен с организованными, и согласованными боями. Андрюк, зачем тебе вот этим мордобой? Может, все-таки надо двигаться по спорту? У меня полно доброго, а также поли... Ладно, Витя, Витязи не будем смотреть. И многие его не любят. Вот, казалось бы, почему? Мужик вот качается, дает советы, проводит свою аналитику, а народ его все равно не любит. И я считаю, что совершенно не зря, потому что аудитория чувствует. Ее не обманешь, Сергей. Ты говоришь факты вещь прямо. Хра! Вот, Кимчи, вот ты же сам хочешь обмануть своего зрителя. Закинуть, блять, в торбняк опять эти ставки какому-то там чуваку на канал. Блять, сколько вам денег дают, я не знаю, блять. Вы знаете, вот, ну, человеческое вот достоинство, оно раз нахуй просто уходит и все, его больше не вернешь никогда в жизни, понимаете? Так же как один человек здесь, короче, таких много на самом деле. Я не буду про них сейчас говорить, но со временем мы доберемся до каждого. Понимаете, чтобы все знали реальность этих людей. Но прежде чем говорить за какие-то факты, еще за какую-то ерунду, вот это, которая здесь творится, вообще просто дичь нахуй, просто хуета. Я не знаю, как ее можно, блядь, долго смотреть, но суть того, что, блядь, человек сидит, впаривает какую-то хуету своим зрителям, и зритель уже, блядь, что, нихуя не понимает, когда проходит 5 минут, он уже начинает, блядь, лицемерить, нахуй, ебать, полезного. А вот у тебя что полезного, вот, на канале у тебя? Просто, блядь, грязь. Тот раком нагнул, того, блядь, выебли, тому челюсть, нахуй, разбили, всякая хуйта. Швед, хует, блядь, там ДНС, еще там кто-то там много, короче, всяких типов, которые, блядь, очень несерьезные на самом деле, блядь, потому что серьезные люди, нахуй, вообще, блядь, какой-то конфликт, нахуй, ну, на высочайшем уровне, блядь, и понимающие там, и ауешники, блядь, и все, блядь, точнее, что и несу, блядь, какие, нахуй, ауешники, блядь. Ауешники это вообще совсем другое. Это вообще ни, ни к шведу не относится, э, ни к этому, как его там, ДМС. Это вообще к ним никакого отношения не имеет. Особенно вообще к шведу. Э, потому что этот человек очень гнусавый и очень неприятный. И просто любит очень много понтоваться. Хотя, на самом деле, он ни за одно свое слово еще, сколько я знаю, он не ответил. Он только везде начинает троить, сжаться, как кошка, скрученная от мороза. И больше, в принципе, ничего не происходит. А ДМС Миша, который там был с ним, у него рамсы, он понимает, что он крупнее его, что этот, блядь, Швед, он ему ничего не сделает тут. Ну, давай, давай, разобью. Там тебе там... Давай, иди, выйди, я поговорю, блядь. Я просто видел видео Мишину вот эту... Выпуски Санта-Барбара. Еду я в Москву, приехал я в Москву, готовлюсь я в спортзале. Это просто пиздец. Если бы хотя бы швед чего-то мог сделать в ринге, не так, как он с Коваленко там, по-моему, по боксу там, как он там валялся, его даже никто не, не бил, а он уже валялся. Понимаете? Это уже, ну, говорит о том, что человек... Понимаете, в чем дело? О том, что человек, который прав... Он знает, что он прав и все равно там, какие бы рамсы не были, если честь, достоинство задета, если человек ее не защищает, не бьет ебло, значит он не защитил свою честь и достоинство. Но, опять же, я скажу, это все очень низко и необоснованно, понимаете? Если есть какое-то место тому быть оскорблению, то есть правильное на название того поступка, который который так и называется, допустим, ну, вытащил друг у друга деньги из кармана, ну, поступок, что крыса, ну почему, это что оскорбление, хуй его знает, если, блять, там какой-то Козел, блядь, нахуй, в лагере, блядь, встречал, нахуй, эти этапы, блядь. Что, значит, он не козел, что ли, ебать? Да козел, нахуй, козел никогда в своей жизни, блядь, не отмоется, нахуй, от того, что он был, блядь, козлом, что он, блядь, работал на мусоров, нахуй, и у него по жизни нихуя не ровно, нахуй ебать. Он жил, блядь, мусорскими, нахуй, благами, блять, ебать. И пользовался, нахуй, тем, блядь, чем, нахуй, мусора его поддерживали. Вот и все, нахуй, ебать. Есть очень, нахуй, исключительные, блядь, случаи, нахуй, те, блядь, ну, где вы никогда об них не узнаете, нахуй. А то, что касается вот этой всей хуеты, все это хуйта. Так что не нужно ее воспринимать даже всерьез. Это идет для того, чтобы э, вы посмотрели и набрались каких-то, блядь, гадостей, нахуй. Понимаете, вы смотрите у вас. Подсознание работает, и у вас может произойти в жизни точно такая же аналогичная ситуация, по которой вы будете действовать точно так же. Это вы просто пока еще э, с телефона там или с компьютера смотрите. Во, блядь, пидор, вот там, дебил, вот там чмо, набили бы, ему ебало там еще что-то. Так, ребята, а если вы в такую ситуацию попадете, или вы попадали, вы не помните, как вы себя вели. Что вы делали, блядь, или чё? А еще я вам больше скажу, что если уже вы смотрите таких персонажей и вам очень интересно, то учитесь на этой ошибке и не поступайте ни в коем случае так, как некоторые себе очень нехорошие люди позволяют. И самое главное что швед сказал на том якобы сходнике, что он уподобился. Да, он уподобился, но смысл уподобления, если человек, ну, если ты такой же, как, ну и другие кого-то засираешь там да выдач там или еще там кто-то и, и очень очень много народу все чепуха все пидоры все блядь гады нахуй все вот сейчас до людей дотянешься да с тобой даже люди на самом деле срать на одном поле не сядут за, просто за твое одно поведение я не знаю каким чудом вот эти вот здравые люди рассудили вашу ситуацию и то я так понял, что это было чисто на камеру. Она так рассуждена. На самом деле ее рассудили по-другому за камерой. И это 100% я в этом уверен. И просто шведа из-за того, что люди достойные и порядочные, не стали его прилюдно опускать. Вот и все. Может быть, по той причине, что Зелимхан тот же самый попросил или там присутствовал, как бы, ну, потому что Зелимхан с ним общается и... и будет очень плохо, если его зачмырят или... А Зелимхан будет с ним потом общаться. ...скрин. И посмотрите, обратите внимание, все видео 10 месяцев назад, 11, год назад. Почему ты показываешь полезного вот вот научиться подтягиваться а дальше все равно ракон нигде и никак не оскорбляя и никогда я не считаю допустимым написать что один ставит раком другого поэтому я считаю что Андрей Ушу мастер кинул вполне конкретную предьяву так как это уже нифига не нормально я согласен подраться но я думаю что Ушу мастер возможно как бы предъяву кинул правильно но Правильнее всего будет, если Зелимхан сам скажет Витязю, чтобы он ответил за базар. Ну, во-первых, потому что там на самом деле Зелимхана раком никто не нагибал. Ну, в нокдаун человек упал. Ну, с кем не бывает-то. Тем более, ну, на голых-то кулаках. А когда человек впрягается за другого, э... Тот, кто недопонимает, это кажется так, как будто бы человек не может постоять за себя сам. Вот и все. В этом вся и проблема этого, собственно говоря, выпада ушу мастера На голых кулаках. ММА или классический панкретион выбирай. Зачем нам правило, да? Ты же подраться хочешь, верно? Приезжай в Томск. Федерация ММА организует бой. Хоть в ринге, хоть в клетке. Но ну, как вы понимаете, Сергей не поддержит инициативу голых кулаков. Здесь я с ним согласен. Но снова же, это помните как штука со спецназовцем, который тоже к себе туда приглашал. Нет, ребята, снова, если мутить контент, делать из этого боя, который хотят увидеть больше аудитории, чем человек 300... То... Вот чисто мне вообще не интересен этот бой. Потому что, что шумастер даже э, ну, не дотягивает... До, ну, не до одной нормальной организации, что, ну, Сергей, или, короче, видитесь не знаю, как его там. Ни один из них не, не дотягивает до серьезной организации, и, соответственно, мы увидим дерьмовый бой. На самом деле, может быть, он будет и ярко эмоциональный там, ну, и как-то там болеть. Но, знаете, я лучше UFC посмотрю, или Bellator там, или ACB, RC, RCC, и там вот эти вот всякие разные другие промоушены. Зачем мне смотреть какую-то хуету, как два человека, которые, ну, практически, на самом деле, если с профиками они выйдут, они там и... Пяти минут не простоят, как это обычно бывает. На что смотреть, я просто не понимаю. И зачем двум людям изначально ссорится один с Томска, другой в Москве или где там, или в Твери с Зелимханом? Ну, да это пиздец, Томск, да нахуй это надо, ебать, вот что в натуре там, блядь, такое расстояние, блядь. Ну, Рамсы надо устраивать. Зачем там вон много Много где? Чего лучше надо тренироваться, лучше найти нужно нормальных людей, которые умеют хорошо тренировать, нахуй, у которых есть уже выходцы каких-то там ну реальных там достижений, да, чемпионы мира, где там в каком-нибудь зале занимаются, там, или еще чего-нибудь. А че, ну, там, КМСники до да мастера одни занимаются, например. Ну, что там делать-то? Вы посмотрите, сейчас они, блядь, все корки, нахуй, покупают, блядь, по интернету. Сейчас, блядь, все что угодно, нахуй, можно в интернете скачать, и втюхивать, и впаривать. Никто это, блядь, не проверяет, нахуй. Ну, в большинство случаях, нахуй. И у вас, блядь, тренирует, нахуй, хуй знает то, пта, который сам нихуя не знает, нахуй. Вот и все. А из-за того, что вы нихуя не знаете, вам это все залезает и после таких тренировок. Человек думает, о блядь, теперь нахуй я настоящий ебать колотить боксер нахуй. Полгода я походил и все, теперь я могу ебашить всех нахуй. Ребята, нахуй боксом нужно заниматься, ну блядь, ну лет шесть минимум нахуй для того, чтобы какую-то ну, опасность там нести, как то техника там ударная техника, чтобы ну у вас конкретно там были результаты, понимаете? И нужно постоянно прогрессировать, находиться в прогрессации, прогрессировать, прогрессировать, не травмироваться. Всегда нужно работать, всегда нужно... Это очень тяжело на самом деле. И из-за этого я уже и ну, особо так не занимаюсь для того, чтобы где-то там выступать. Потому что, во-первых, и денег мало, во-вторых, время очень много, и все это на самом деле не окупается. Я больше так зарабатываю денег, и мне никто не бьет ни по голове, ни, ни по органам. И я думаю, что буду в 50 лет из ложечки кушать сам себе, помогать во всем, а не так, за 5 каких-то там, 10 тысяч, за этот бутылек там протеина или еще какой-то хуй ты, чтоб мне там все мозги отбивали. Ну, блять, может, ну, как бы и не отобьют, блядь. но там вот ребята вообще отчаянные там, нахуй, у них мозги вышибают, нахуй, ногами там, ебнешься, нахуй. Песок, глаза, эта стрелка, там вообще пиздец. Песок этот, в глаза, все в песке. Вообще пиздец. Упал, подняли. Хуй знает, что там творится. Может, сейчас еще один удар и все бы кончилось. Нет, встаем там, партер, хуяртор. Ребята, да это пиздец, вообще Это такая шишка, нахуй. Просто ебучая, блядь, ржавая шпага, нахуй. Блять, вообще даже нахуй не смотрите ее, блядь. Ну вы блять, не вдохновитесь, нахуй. Это, во-первых, он лучше старый прайдовские бои посмотрите нахуй как федя там ебашился харитонов мирка нахуй, нагейра блять Рэндельман, чак лиддлман блять вы охуеете дэн хендерсон да я вам сейчас только перечислю вы сразу то всех и не запомните так что на самом деле есть очень много всего очень хорошего завлекательного посмотреть особенно на youtube канале есть ну, на самом точнее Ютубе есть каналы, где очень хорошо и качественно все показывают и рассказывают. Так что, ребята, я не думаю, что нужно смотреть всякую ерунду. Не, ну если вы все уже там просмотрели и у вас осталось вот это, то пожалуйста. Я тоже иногда смотрю, заголовок листаю, листаю, там написано, что о, ушу мастер против пьяный корней, там, Тарасов напал на тренера. Пиздец, пьяный, э, пьяный корней напал, пиздец. Да, блядь, корней этот весит 50 килограмм, блядь, на кого он там напасть, нахуй, может, ебать. Он пока бежать будет, его ветром сдует, нахуй. 50, блядь, охуеть, блядь, поехали, Это нужно снимать в Питере или в Москве, лететь э, Ушел Шумайсеров в Томск, съемочной группе, но это нездравое предложение, как на это не смотри, организовать бой по правилам ММА, это можно все и здесь, и проще привезти сюда, наверное, одного «Витязя», чем отправить всех туда, ну, чисто логично, ну, что-нибудь что придумаем. Буду вбивать твою голову в пол без ненависти и злобы. Просто воспитательный процесс, чтобы старших уважал мальчик. Чтоб считался с правом людей на собственное мнение и так далее. Сергей, так, мнение никто не мешает выражать. Я в свое время пулеметчика критиковал столько, сколько вообще никто, наверное, на Ютубе этим не занимался, даже если их вместе всех взять. И это факт, но я всегда мог его выразить трезво, здраво и без оскорбления. То, наверное, с чем не можешь сделать ты, но недовольный тем, что ты оскорб... Ну вот с такими руками и с таким собственным весом я не думаю что он не оскорбляет из-за того что у него такой менталитет он просто не ни нихуя если даже кого-то оскорбит я же уже до этого как ну примерно что-то говорил что ну если человеку сказать что ну он действительно тому соответствует как ты оскорбишь того человека допустим, ну, если он крыса, да, который я, пример до этого приводил, если он спиздил, блядь, у своего друга, нахуй, деньги из кармана, и, блядь, конечно, это крыса, нахуй. А как раньше, вот, Пушкин, да, сколько там лет уже назад, блядь, как этих, которые заднеприводные, ебались в жопу, нахуй, блядь, с друг с другом, там, однополые, блядь, как их раньше Пушкин называл педерастые да и чё это обзывательство что ли да я не думаю мне кажется это даже очень мягкое и <саспорядок> сказано еще когда мужики друг друга в жопу ебут нахуй ебать еще блять требует это какое-то право ебать чтоб у них было а я хуй его знает какое право нахуй у них может быть это они друг друга в очко ебут нахуй Бля, и это тоже факт, как ты любишь. А факт, вижу прямо. Распсиховался, как баба при месячных. Мне писали, видел ли я, как моряк поставил пулеметчика раком. И я все ждал, где же этот момент. И действительно он есть. Ну вот, видите, парень просто вос... Вот даже пример приведу моряка и пулеметчика, да. И как бы я примерно уже... Ну, сколько там, ну, несколько месяцев я, в принципе, наблюдаю за ними и смотрел ихние бои до этого. Ну, вот конкретно, вот эти ребята, у них даже ничего не меняется в технике. Они вообще не разносторонние бойцы. У них постоянно одни и те же удары. У них постоянно одни и те же передвижения. Одни и те же фишки. У них эволюции вообще никакой не происходит. Хотя, если бы они тренировались еще как-то бы ну, разнообразнее, да? например, как там на Западе, да, в Америке тренируются, да? ну, даже вот взять там, там ну, Голландии, да, где Федя там тренируется, там тренирует то уже по-разному, там уже поинтереснее все это делать. Неужели, ну, как-то, если вы так, ну, занимаетесь этим делом, почему, ну, бы как бы не усовершенствоваться в этом аспекте, развиваться? Почему Федя начал проигрывать? Да все очень просто, он делал постоянно одно и то же. И все, вот он и проигрывал. Он сказал свое мнение. Он видел, как поставили раком в Этот когда человек ушел просто в нокдаун. Он проводит такие аллегории, как баба примесячная. Так с чему ты тогда, Сергей Витис, удивляешься? Я раньше к тебе относился абсолютно нейтрально. Правда, скажу честно, во многом потому, что твой контент я особо Ладно, не знал. Разобрав твою речь, разобрав твои действия, я да? понял, что народ все равно любит трэш. Кто бы что ни говорил, падают его рейтинги. И, собственно говоря, на... В масштабах он интересует только брудочек О. пьяный, творя вот такую несосветную чебурду. И лично мне от этого лишь бойка груз. Но на сегодня это все новости. Как он из мира. лезет, Потом, прям я, да, я знаете, ту... как рыбина в косяке, прям, вау, такая пролезает, блядь, такая, треска такая, тощая 50-килограммовая. А, нормально, корней, блядь. У свой, свое есть чувство юмора, блядь. Но опять это шквар ебаный, блядь, это опять эти ставки нахуй, блядь. Это опять вся эта хуйта, торбняк для людей, блять, Есть больные люди, да дохера таких больных людей, которые в заставок, конкретно вот и заставок, и въебываются, нахуй, в своей жизни, блядь. Все просто проиграют. А, сейчас-то, блядь. Ладно, это я в другом сделаю выпуске, Там... Будет на крипто, хуип-то, залупип-то, чего-то ватопим-то. Ладно, я прикалываюсь, там тоже на бодимании это, криптовая там валюта или какая-то еще хуйня, я там, кстати, вспомнил, вот только что. Об этом мы поговорим, может быть, в следующем программе, я посмотрю на это. А на этом, в принципе, я с вами прощаюсь. Все видео будут вверху, в уголочке. Там вы найдете или подберете в себе нужное видео.